Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий мы продолжаем с вами проходить Far Cry первую часть Итак, мы пробрались с вами Получается в храм Вот, вы сказали Мне написали то, что Здесь меня ждет очередная попа боль Короче, очередной трэш с трэгенами Вот, ибо В этом месте, короче В этом заброшенном месте, в этом храме Укрывается большая часть Мутантов вот этих вот всех подопытных, короче. Как-то так. Но что делать? Будем будем страдать, будем помирать. Так, надо в первую очередь э -э проверить мое оружие. Окей. Погнали! Спускаемся вниз. Также вы написали, что местечко это очень атмосферное. Но уже, в принципе, чувствуется, знаешь, это вот атмосфера. Нарисла напотан. Окей. Собачки, что ли, или что-то? Кто это? Кто это? Что это? Подпусти. Пусти деревню в храм. юпта Что за? Ах ты, падла! Понятно? Невидимое говно. Ладно, я, я к этому был не готов, поэтому давай сейчас мы сделаем по-другому. Мы сразу сейчас выбираем, короче, с вами э, очки ночного видения. Мляха, ноги сломал. Окей. Так, и куда-то надо, короче, заныкаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй яй ай яй яй да в смысле ты? Сверху О, Да ну нахер. А ч ⁇ А ч ⁇ Прям вот так вот сразу? Ну-ка. Прям вот так вот сразу? Не, так дело не пойдет. Так дело не пойдет куда куда куда куда заныкаться-то леха вон он я его вижу давай давай давай камон твою мать быстрее Быстрее перезаряжай, мать твою! О! Их всего трое, короче, здесь. Их всего здесь трое. Но надо как-то. Я не знаю. Короче, тому дальнему надо кидануть гранату. Да бляха. Тому дальнему надо, короче, кидануть гранату. Окей. Да, лови патла. Да, еще одну добавок. Отлично. Отлично. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Блеха, ты где, ты где, ты где? С какой стороны он выбежит? Ай, у меня хп вообще, блях. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ты где? Очень как будто он где-то наверх. Он рядом, он рядом, он рядом, он рядом. Тихо ты. Откуда ты стреляешь, мать твою? Ай-яй-яй! А, у меня кончилось! А, -а, -а, а я теперь его не увижу, бляха! Он наверху. Такое ощущение... бля, бля. -бля Включись! А -ха -ха -ха. нет ну как всегда вот не вовремя почему начинаешь перезаряжаться бляха не вовремя почему так вот всегда так Так, готов получается да я бы убил О, нет живой руками там машет готов отлично минус один У меня сейчас закончится ну-ка она так долго, короче, кап накапливается вот эти очки Один где-то с этой стороны должен быть. Так, минус второй. Отлично. Аааа! -а -а -а! Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. О, все, у меня патроны кончились. Жесть. Их трое точно было? Не больше? Не больше? Так, мне нужны патроны. Так, я, я, я выберу, короче, дробаш на всякий случай. Вдруг здесь еще сейчас какая-нибудь дичь появится. О, да. Хорошечно! Просто облегчение. Просто облегчение. А Я, блин, не хочу это. Погоди. Снайперка, да? У меня патронов все равно нет. Можно, короче, выбросить снайперку и взять вот это вот оружие. У меня все равно патронов нет. Для снайперки. Так! Окей, э -э, в какую сторону куда мне идти? Здесь, смотри, здесь... А, здесь завал. Здесь завал. Тут дверей нет. Окей, додвигаемся сюда. Да ну на! Йота! я яй яй яй яй яй яй яй яй яй я я я я я я я я я Так, трупы. Здесь еще, да, вот мы вы сказали то, что. Опа, погоди-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Я, короче, сейчас сделаю вот так. Вот это вот я выброшу. А вот это я возьму. Вот так вот. Оно по скорострельней будет. Так. Как раз он для таких вот, я думаю, замкнут за замкнутых пространств. Так, хорошо. Нахер, нахер, нахер, нахер, нахер, нахер, нахер, нахер, нахер, Он убит? Газ, погоди. А эта бочка взрывается? Ой, ёпка, она ещё и взрывается. Ладно. Что это за дрянь? Легкие просто горят. Не вдыхай этот газ. Чтобы его рассеять, тебе нужно уничтожать баллоны. Ну, держись подальше от испарения. Понятно, я это уже понял. Сохран когда будет сегодня? О, Чилы. Это, короче, храм, вы написали. Какой-то древней цивилизации. Йокерный. а нет! Хера он снял, ты видал как он снял мне? Жизнь. Да блин, я застрел... Я застреваю в этих, короче, штуках. В этих камнях. Так, ладно, допустим да А если я здесь пойду? Там невидимка Блин, он там не один Кругом, кругом, кругом Враги Кругом враги Готов так, пускай копится. Сейчас бегут. А -а -а! Он, вот, это выкрутация он делает, а? Вот это викуратасы. Там еще. Как минимум двое, да? Дойдите. Да, Если их выманю, короче. Ата-тат! Ата-тат! Еще один, еще один, еще один, еще один. А! Ну ладно. Это контрольный. Блях, еще! Еще! Да нихера себе! Ну-ка. Бляха патроны! Бляха патроны! Бляха еще! Ай-яй-той-тара-тара-тара-тара! Как минимум трое, я говорю. Их там целый десяток, мать его. Ты смотришь? Шесть. <связь> <связь> <связь> Леха, еще кто-то есть Да ну вас Слышал, еще кто-то хрюкал, да? Это огонь просто А куда идти? Вообще просто, смотри, ходов Так, ладно Надо перезарядить я взял там патроны? Взял 60 патронов. Допустим. Охренеть, да, такая штука? Смотри. Пойдешь. Наверное, на превьюшку. Это еще хрюкает. Либо наверху, либо где-то здесь. Да. Надо, короче, выманить их сюда. Бляха, как это сделать? Я хотел, короче, выманить их сюда и взорвать баллон. В смысле я тебя взорвал, а? Хо-хо-хо-хо, нет. За... Леха, беги, беги, беги! беги. Там еще здоровяк где-то. Да, да Он мне сейчас жопу порвет, наверное В смысле, откуда, где? откуда он стреляет? Он сверху? Или откуда он стреляет? Я не пойму Течка, хорошо О, вон он! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, перезаряжайся! Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать! Фу! Мало мне, мало мне наемников было. Нет, мне напихали тут целую кучу трагеда. так погоди у меня цель вот она рядом она где-то наверху или что так а тут наверх блеха мне нужна аптечка либо этот либо броник и сохранка мне нужна срочно О Бляха, я испугался Там какой-то боезапас лежит Возможно Возможно там будет Что-то интересное А, только, только патроны А нет, аптечка есть О, Сохранка, хорошо Это было. Вон он! Опа, опа, опа, спецназ О, здесь, короче, куча пош... Куча мала началась Куча мала Куча мала Так, ч ⁇ у нас тут по патронам? А... Какой Юпти, мать! на мои хп посмотри. А, <смех> хера себе, дичь. О, шли, не потекли. Так. Как же это провернуть-то теперь? Можешь попробовать... Есть какой-нибудь обходной путь? Да, собака, я, я застреваю, короче, в этих камнях. А тут я был? Я тут проходил, да? Ух ты, нихера граната. А, ну тут я проходил, походу. Давай попробуем, кор короче, это, наверху вот здесь подняться. А, ну и смысл. А нет, вот здесь проход есть. Опачки. Дра тут те. это он. Окей, Дойл. Я достал пал. Что теперь? Отлично. Вот координаты передвижной станции связи. Ах ты вот. Надеюсь, способ выбраться с таким. Отлично. Еще гранату э, мину взял. Так, а выход? А выход? Скорее всего, находится где вот тот трэш творится. Да? Ладно, сохранка здесь прошла, хорошо Так, а это я куда сейчас иду? Я заблудился Это я, наверное, сейчас выйду в начало Ну-ка Да, я вот сюда вот сходил, здесь убивал Тут у нас здоровяк, короче Жопу нам пытался... Опа, еще сохранка Жу... <смех> Че за Как <смех> псы загавкали? <смех> тихо, тихо, тихо, тихо. Так, от этого еще есть э, патроны. Окей, они там, а, они там сражаются друг с другом, получается. Кто ты? Рагинов мочи они а меня. Сосни хлебца Окей okay. Ща мы их Ща мы их Они реально псы Просто реально псы загавкали Так, ладно Пускай они там Давайте по одному. Да, да, ты что хотел. Не Вон он! Граната. Ну да, еще матюкаться будешь, да? Под? Ни хера там глы глыбы ворочают. Я Блеха! Собака. Не, не, не, не, не, что-то как какую-то тактику надо, хотя хрен знает в этой игре, какие нахер тактики в этой игре, здесь просто такой трэш творить Просто нахер закидывай гранатами, просто быстрее! Да! Да! Да на! Да на! Of, uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> <shes> тихо, тихо, тихо, тихо! Готов. стриб, стриб, стриб, стриб. стрип! 26 патронов, 26 патронов! Я не знаю, я кого-то... Я кого... Так, мне надо патроны Быстрее, быстрее, быстрее Еще <Слышко> Сколько их там высадило? Тихо тебя откуда ты там стреляешь? Ну-ка покажись Опасно выходить, конечно. Все, пули закончились. Да. да, да. У тебя пули закончили, слышь ты. Ты покойник! Что это? Что за баг? Так, <ш buffs> <slopes> кто стреляет-то? Я не могу понять. пулемета ну нахер у них еще здесь пулемет что за бак понятно короче у нас автомат где-то забаговался так мне нужна аптечка срочно есть что у тебя у вас о да шикардос охранку мне дай я готов ют мать еще лезут они а меня. Да ты не дохнешь-то, бляха? Ой, исчез. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне надо как-то там пробраться. Патронов ни черта нет. Так, а, давай подождем. Я, я подожду, Найк. <с> Что это? Что он делает? Черт! Вот этого надо убить. Да умирай, бляха, ты... То... В смысле? Что за... Что за дичь-то происходит? Чему они богуются-то все? Так, ладно. Смотри, они все багуются. Я убиваю, он багуется. Видишь, смотри, он мертв. Так, а здоровика они убили, нет? Блеха. нужны патроны срочно. Нет, смотри, здоровяк там. Что, да нет, нет, нет, нет, стой. Подойдешь ко мне сюда? <свы> вот видал, смотри. <свы> Я его убил. И того убил. <свы> а этот-то мерз? Походу и здравяк мертв. А там что бежит? Ты мертвый? Бля, хер мой мертвый мертвый. Что за девич? Они, походу, все мертвые. Смотри! Что это вы? Опа бляха. Охереть! Смотри, с довольным таким этим лицом. Да! Веселые, ребята. Нужны патроны, нужны, короче, аптечки. А, аптечка. Ну, нужен этот. Броник. Этот ощущение лунной походкой, колбас. Давай, зажигай. Этот там кого-то, смотри, палит просто. Ему еще не хватает. Не хватает это. звука. тру ту ту ту ту ту ту тру ту ту ту ту ту ту ту ту тру ту ту ту ту ту ту ту Жесть, ребята, вы жгёте Это, по-моему, самое забагованное место в игре Бегом нахер, бегом Не заденет меня?